Друзья, всем привет! Сегодня продолжим работать с проектом Только Факты. Сегодня у нас практическое занятие, но перед ним хотелось бы напомнить, что мы делаем, для чего, как мы с этим будем работать. Я собираюсь затронуть большое количество аспектов и большую функциональность, но я буду делать с маленьким количеством сущностей, поэтому пока ничего менять не предполагается, но если вдруг придется менять, я, естественно, вам в этом скажу. Пока все остается как есть, а дальше будем посмотреть. Итак, в этом видео я хочу ответить на несколько вопросов, и первый из них – зачем нужны View модулы в общем-то этот вопрос достаточно часто возникает, его достаточно часто спрашивают, и в общем-то я могу сказать, что в принципе они не нужны. Если у вас есть сущность какая-нибудь очень простая и на UI вы выводите без каких-либо изменений, прям сразу из базы, прям сразу на UI, в принципе, опять же, повторюсь, можете это делать, вам никто не запретит. Но э на своем опыте я убедился, что рано или поздно наступает такой момент, когда ViewModels, собственно говоря, нужны. Ну, во-первых, в базе данных, возможно, хранится не вся информация, которую вы хотите показать. И делать функционал, который каким-то образом обрежет какие-то там свойства или наоборот добавит и вливать это, вшивать это в сущность, которая хранится в базе данных, это на самом деле ну, не комильфо, да, то есть, ну так не делается. Во-вторых, допустим, у вас есть какая-то ролевая модель, да, и то, что можно смотреть одному пользователю, нельзя смотреть другому, это, конечно, частично задевает первую фразу, которую я сказал, да, то есть некоторые свойства, но есть и варианты, когда вы должны склеить из нескольких сущностей одну вью-модель на одной странице, более того, не одну, а несколько, и тогда возникает вопрос, какое количество моделей вам нужно обработать, и что с ними сделать, чтобы показать на одной форме. Потом, ViewModel это не всегда равно Model. Надо понимать, что ViewModel он больше подходит к View, да, то есть ключевое слово View, это значит для представления нужны какие-то дополнительные свойства или какие-то специализированные свойства или калькулируемые, да, если так ну, можно выразиться. И тогда а, а вот эти вот свойства могут рассчитаться из каких-то значений одной сущности, двух сущностей, настроек, каких-то настроек не только вашего сайта, но и настроек бизнес-логики. И вот это вот уже вливать в отдельные расчеты. В общем, для того, чтобы одну модель показать на какой-то странице или несколько моделей, потребуется это сделать в одном месте. Не дай бог вам придется это сделать в нескольких местах, то в разрыв вот этих вот шаблонов, так сказать, когда у вас одно и то же нужно будет копировать, проще всего сделать один маппинг. Ну, то есть сказать, что модели должны равняться... Модели должны мапиться на ViewModule в определенных правилах. В общем, вот это вот на самом деле, наверное, мой правильный ответ да, на этот вопрос. Собственно говоря, есть еще такой вариант, когда... Ну ладно, давайте об этом дальше. Давай пока другой отвечу вопрос. В чем отличие ViewModule от Data Transfer Object? Вообще, на самом деле, эти сущности очень похожи. Теоретически это... Ну, одно и то же, но за небольшим исключением. Data Transfer Object только, то есть DTO или DTO, это то, что передается от API по сетке, да, другим сервисам, другим, в общем-то, клиентам. То есть это всего лишь Data Transfer Object, это всего лишь контейнер, который переносит данные с одного проекта, с одного сервиса, с одного сайта на другой. Собственно говоря, сервис, сайт или, собственно говоря... Страницу. Таким образом Data Transfer Object может быть и ViewModel, но в основном Data Transfer Object, грубо говоря, как контейнер, да, то есть как ящик, в котором вы переводите какие-то данные. Что говорить про ViewModel? Это более узконаправленная штука, которая больше привязана к View и призвана обслуживать вот этот самый View, да, то есть то представление, которое пользователю будет показано. Теоретически ViewModel и Data Transfer Object очень похожи, то есть из модели создается маппинг, да, то есть идет проекция на Data Transfer Object или на ViewModel и там каким-то образом либо передается, либо показывается на UI. И все-таки, что такое маппинг? В общем, property mapping, да, если мы говорим про одну сущность на другую, допустим, у вас есть person и person viewmodel. Допустим, у person есть какие-то свойства, и вам нужно эти все свойства показать на UI. И, собственно говоря, у вас есть viewmodel, который повторяет, грубо говоря, эти свойства. И маппинг это, когда вы Person.FirstName равно ViewModel.FirstName Грубо говоря, значение одного свойства из модели передаете в значение такого же То есть, значение такого же свойства другой модели или модели. Да? В общем, вот это, вот, грубо говоря, называется маппинг То есть, вы производите соответствие значения одних свойств на Другие и, в общем-то, возникает вопрос, который тоже достаточно часто задают, и я, собственно говоря, отвечаю на него таким образом. Итак, можно же, в принципе, и вручную, да, когда у вас там свойства персон, фестным, ластным, там и еще кемберзды, да, передается в VModel. В общем-то, сделать это на самом деле быстро, и э, это можно сделать, и это будет работать. И более того, когда такие простые сущности, там, 3, 5, 7, 10 свойств, я, в общем-то, так и делаю. Хотя, с другой стороны, смотрите, тратить на это время, ну, на самом деле, ну, кто, кто на что учился, да, хотите на это тратить время, тратьте, я, в принципе, на это время не трачу, мне это, в принципе, не интересно Более того, существуют современные мапперы, которые могут это делать быстрее меня, более того, быстрее моего ручного Хотя ручной является самым быстрым, то есть, когда вы вручную это все делаете, передаете свойства это будет гораздо быстрее, чем используя какой-то маппер, который использует рефлексию, разбирая там, в общем-то, на низком уровне классы, на объекты. В общем, зачем нужен маппер? Потому что это удобнее, потому что это быстрее, потому что это централизованно и экономит кучу времени. В общем-то, и какие мапперы бывают, и как выбрать. На самом деле, смотрите: мапперов очень много. Я, собственно говоря, писал и свой маппер, и в какой-то момент склонился в авто, к автомапперу, мы про него поговорим чуть-чуть попозже мапперы бывают разные, они в общем-то работают по одному и тому же принципу и грубо говоря, этот принцип делится на две части, если так можно выразиться то есть это все делается автоматически, да, во-первых. И во-вторых, э, можно использовать рефлексию, то есть на более низком уровне разбирать объекты на методы, на свойства и, в общем-то, собирать через рефлексию другой объект. Или есть так называемые экспрессии, что более-менее, ну, то есть чуть-чуть подальше от рефлексии, но все равно где-то очень глубоко, да, то есть и в последнее время начинают появляться мапперы, которые более современные, которые, которые, более быстрые, которые работают на. Давайте дальше. Давайте дальше. Так, смотрите, есть такая штука, называется Экспресс Маппер. На самом деле достаточно интересный проект. Он появился как бы как бомба, да. Он был очень быстрый на тот момент, когда он появился. Но он появился 4 года назад. И автор, к сожалению, его забросил. И одно время я этим Экспресс Маппером пользовался. Очень удобно и быстро. В общем, одно было. Радость в том, что он быстрее, чем автомаппер И, в общем-то, можете посмотреть На самом деле интересная штука Если хотите простоты, можно воспользоваться этим Я же в основном использую автомаппер И, надо сказать, это достаточно мощная штука И по последним, ну, буквально там полгода, может быть год Бенчмаркам он обходит и экспресс-маппер по скорости Ну, видимо, потому что все-таки автор забросил свой Экспресс вот этот маппер, но Автомаппер очень мощная гибкая система, позволяющая делать достаточно сложные серьезные манипуляции с данными и вот с трансформируем одних в других. И хочу заметить одну вещь. Смотрите, когда вы в маппер используете трансформацию одного объекта в другой, ни в коем случае я вам не рекомендую закладывать бизнес логику. То есть одно дело для того, чтобы на View показать какие-то данные, а другое дело при помощи автомаппера делать эту логику. Во-первых, протестировать это будет очень-очень-очень сложно. Во-вторых, если ваши бизнес-правила изменятся, то, ну то есть если у вас не один, если вы сам себе директор своего проекта, ну один вариант, если вы работаете в команде, то потом вашим коллегам будет очень трудно найти, где вот эта бизнес-логика лежит и как она, собственно говоря, работает. Ну и, в общем-то, автомапперами пользуюсь давно, и наверняка я буду его пользовать и в этой статье, о, в смысле, в этом видео. А, в общем, есть еще одна штука, на самом мой взгляд, очень интересная, я за ним пристально смотрю, называется Mapster, и эта штука работает очень хитрым способом. На самом деле она делает все то же самое, что автомаппер, но а, в девятой версии в c появилась такая штука, как код Generation. И надо сказать, что э, код написан вручную маппинга, он работает быстрее. Быстрее в разы, и, ну если не в два, то даже в нескольких случаях и быстрее, чем в два раза, в зависимости, конечно, от типа и сложности сущности. Mapster вот, работает быстрее даже, чем работает ручное кодирование. Почему? Потому что, как я уже сказал, он использует код Generation и э, очень хитрым способом он ну вернее даже не столько хитрым, сколько правильным способом он вот эти вот маппинги, то есть сопоставления генерирует прямо в реалтайме, то есть после билда и складывает его в папку генерации то есть добавляя экстеншены на ваши, на ваши, свой, ой, на, на ваши классы то есть работает исключительно хорошо Исключительно быстро, не требует много памяти и быстрее, чем вручную вы напишете. Почему быстрее? Ну, потому что есть операции, которые, допустим, for each или for cycle, да, for цикл, естественно, работает быстрее. И вот эти вот штуки, вот всякие, так называемые, lowering, если помните, было такое у меня на канале определение. Вот если вы используете это, вы напишите это, код работающий быстрее. И на самом деле, наверное, пока все. Давайте переключаться все-таки на Автомаппер. И будем работать сегодня с сущностями. Они у нас есть. Будем делать дальше мапы. И, в общем-то, используя Автомаппер и ViewModel. Итак, для начала я получу последние изменения с сайта. Ну, в смысле, из GitHub. Отличные изменения нет. Тогда мне проект достаточно обновить, я в принципе рекомендую делать это и вам у меня есть 6 изменений обновить ну и первым делом я бы хотел немножечко навести порядок сейчас обновится сайт в общем-то мне это не мешает закрыть его и смотрите, у меня есть папка models но она видимо создается прямо в начале в шаблоне я бы хотел ее переименовать во view models чтобы у меня вот все модели лежали как бы в одном месте ну и соответственно мне нужно переминать namespace и э, да и везде где они используются давайте я сохраняю все и закрою итак у меня есть папки data 3 сущности которые называются fact э, немножечко здесь у нас есть тегов есть у нас notification и есть тег ну, в общем, как вы понимаете, ее viewmodules будут не очень сложные, даже, я бы сказал, очень простые но, тем не менее, в примере я хочу показать, как я вообще с этим работаю и, в общем-то, надеюсь, что вам это будет полезно итак, для начала я создам папку mapper ну, в смысле, их там будет много и, э, в общем, маппер и маппер совпадает с с name space, поэтому я называю во множественном числе. Ну, первым делом я хочу здесь создать, э, допустим, fact э, mapper configuration. Э, почему? В общем-то, у меня существует мое собственное договоренность с самим собой, что здесь сущность, и model configuration, это настройка, модели конфигурация а маппер конфигурations соответственно маппер Configurations. и наверное для начала давайте сделаем не так я сделаю папку base и в этой папке я положу основные настройки, которые собственно говоря буду использовать во всех настройках для всех сущностей, то есть во всех мапперах ну, во-первых мне нужен какой-нибудь iAuto Маппер, интерфейс в общем он как раз будет всего лишь навсего заглушкой по образу и которому я буду находить через рефлексию все нужные профили ну давайте сделаем это stop for reflection generation в общем, это всего лишь заглушка. Дальше мне нужно сделать еще, ну давайте назову его Mapper Configuration -guration Base. И это у меня будет базовый абстрактный класс, который будет являться I. Ну давайте для начала Profile. Ага, я еще не установил ну, значит, перед тем, как вообще начать что-то делать, нужно, естественно, этот автомаппер э, установить так, что у меня тут все отлично, а вот еще какое-то изменение SQL Server 503 конечно же, обновить, да, хочу э, пусть устанавливается я э, поставлю пока автомаппер. вот он, автомаппер 131 миллион ну, нормально так в общем, я говорю, хочу его использовать. И теперь у меня появилось Profile, то, что как раз является профилем конфигурации. Да? То есть у сущности есть конфигурация, и есть, собственно говоря, можно воспользоваться. Итак, у меня этот profile не только будет являться базовым для моего Mapper Configuration Base, но еще и добавлю сюда вот этот вот автомаппер. Который будет как бы заглушкой для моего базового класса. И назовем это BaseClass for Mapper Configuration. configuration. Вот так вот. В общем-то, это по большому счету тоже заглушка. И вот для чего я ее делаю. То есть, если я сейчас вернусь вот этот вот файл, я могу теперь сказать äh, mapper configuration base. Нет, Mapper Configuration Base. И, в общем, у меня теперь класс стал практически профилем моей конфигурации. И я чуть-чуть попозже объясню, зачем я так делаю. Ну, во-первых, чтобы продолжить, давайте в конструкторе создадим Create Map. Это вот как раз, как вы видите, отсюда, если эту штуку отключить, то ну, у меня, соответственно, вот этот вот исчезнет. В общем, это берется из базового класса, это так для тех, кто мне задает вопросы, ну, базовые, так сказать. Итак, у меня есть map, и здесь я, собственно говоря, должен создать э, проекцию класса Fact на FactViewModel. Соответственно, FactViewModel у меня нету. И еще. И давайте тогда его создадим. Ну, пока я сделаю это вот таким вот образом. Пусть это будет класс. Я сделаю по-деревенски. Я возьму, скопирую вот эти штуки и отображу вот здесь но надо сказать что у меня здесь в принципе может быть лист ну или а лист если хотите ну с другой стороны здесь может быть а и в общем то я предпочитаю использовать а и нумерабол и теперь этот класс могу выкинуть в другую папку которая называется view model models шарпер мне поможет это сделать Отлично. И теперь, собственно, э, речь о чем? У меня здесь есть факт viewmodel, а метка tag. Поэтому теоретически это должен быть tag viewmodel. И, соответственно, этот tag viewmodel я должен создать. Ну и для этого я должен перейти в tag, э, взять название свойств и вставить вот сюда. Но это еще не все. Смотрите, у меня у факта, давайте я еще раз вернусь в факт. У меня есть Auditable, и здесь есть другие свойства, и я их тоже скопирую. Но вот, кстати, время создания редактирования показывает, собственно говоря, пользователям. Я не собираюсь, поэтому у меня DateTime Created, ну да, пусть будет Created By. Ну тут как бы тоже на самом деле <laughs> не особо интересная информация, потому что Created By, ну я его буду создавать, ну хотя те, кто присылает, могут здесь тоже оказаться. Хотя, ну давайте я пока вот так вот оставлю. Нет, давайте пока удалю, оставлю только дату создания. Ну и помимо этого мне еще нужно из Audit, ab за identity взять название свойств, которые ID. И добавить его вот этот самый ViewModel. Вот теперь у меня ViewModel готов. И как видите, в нем уже не все свойства должны попасть на UI, а только некоторые из них. И теперь мне нужно проделать ту же самую операцию. В общем-то, смотрите, мне tag ViewModel, конечно, может содержать факты, но он факты, соответственно, содержать не нужно. Вот вам уже в двух сущностях какие различия того, какие бывают модели и view модели. Ну и, соответственно, это я вынесу в отдельный класс. И здесь у меня, в принципе, никаких изменений не будет. Я это закрою. И здесь у меня был, да, наверное, этого достаточно. И, в общем-то, теперь у меня здесь нужно состряпать кое-что, что называется пейджинг. Э, да? То есть просто так пейджинг э, смапить, ну, на самом деле, ну, не всегда получается. Во всяком случае, реализации пейджингов бывают разные. Я буду использовать свой из IUnitWork, э, и поэтому мне нужно сделать специальный пейджинг. Ну, Я это сделаю немножечко попозже, а пока, а пока смотрите, у нас есть э, факт и факт ViewModel. Но надо подумать о том, что должен быть еще, наверное, какой-то факт. Давайте я вот так вот сделаю. Факт ViewModel на факт. Э, что это значит? Ну, я должен как-то создавать эти факты для того, чтобы мне их создавать, я вот сюда смотрю, у меня здесь уже id, created that, То есть когда я его создаю, у меня факта еще нет Поэтому я не могу сделать таким образом, чтобы у меня он создался Поэтому я создам еще один view ViewModel, который называется fact-create-view-model И соответственно я тоже его здесь создам И мне здесь нужно из этого, ну даже наверное не из этого, а вот из факта я возьму контент Потому что мне только контент нужно теоретически добавить и может быть теги, да. Ну, давайте пока. Хорошо, давайте сделаем вот таким. Теги я буду добавлять э, как э, I был string. Ну или лист Ну, я использую enumerable. И это будет текст Ну, пока вот такой формат. Дальше в процессе реализации посмотрим. Возможно, этого в принципе и не потребуется. И для того, чтобы редактировать, соответственно, я тоже могу редактировать по-разному. Мне можно использовать факт viewmodel но здесь есть свойства, которые я не буду редактировать. Например, дату создания. Поэтому я создам еще один, еще одну map, так сказать, из которого буду вот таким вот образом update viewmodel. И собственно говоря, можно сделать и в обратную сторону, то есть специальным образом задать вот такую штуку то есть я буду факт э, создавать отправлять на редактирование вот в данном варианте да давайте вот так то есть я могу факт отправить на редактирование а после редактирования обратно вернуть факт ну, вот примерно образом таким это работает более того можно сделать реверс map но я предпочитаю разделять, потому что может быть задана разная конфигурация. Но теоретически она будет работать в разные стороны. И раз у меня этого бимодала нету, что я могу редактировать? Я захожу в факты, смотрю, что я могу редактировать. Я могу контент редактировать. Updated at и updated by я не буду редактировать, потому что они автоматически подставятся. Created at и created by не редактируются. Идентификатор, да, идентификатор нужен проб uh, uh, guid id. Ну, без этого никак, потому что я должен поредактировать конкретную uh, запись. Ну, и в общем, здесь мне также потребуется видимо уже и метки, которые буду редактировать к конкретному факту. Таким образом, у меня получается два разных viewmodel, которые для апдейта и для create разные, и я их опять же перенесу в папку моделей, и Оба, в общем-то, viewmodels. Отлично. И теперь у меня есть, так сказать, три, э, три ViewModels да, и один, одна модель, которая будет маппиться в ту или в другую сторону. В общем-то, каждый раз при реализации маппинга, то есть процесса проецирования, если хотите, одни свой с другие у меня появляется дополнительная прослойка, которая может быть реализована посредством, собственно говоря, или другого маппера, которым можно реализовать какую-то логику. И это на самом деле очень удобно. Более того, этот автомаппер можно мокать и, в общем, использовать в юнит-тестах. Ну и раз я буду делать еще, как я сказал, пейджинговую постраничную, тут показ фактов, то мне нужно сделать еще какой-то ну, extension, да, наверное, сказать, который будет, собственно говоря, им создавать вот этот Model, да, для этого мне нужно его для начала установить, и для этого я сейчас, где тут, manage packages, я буду использовать colorbongo ASP.NET Core Controllers, это надстройка над, вот это вот, ASP.NET Core, это надстройка на как он называется, медиатор, и, в общем-то, я его буду использовать. Мне он достаточно сильно нравится, в отличие от других реализаций маппера этого. Ну, надо сказать, что автомаппер и медиатор сделал один человек, Джимми Богарт, и, в общем-то, достаточно серьезный человек, делает прикольные вещи. Это старая реализация Readable writeable. она в принципе уже не поддерживается, но тем не менее прин... некоторые проекты у меня еще на ней работают. И я буду использовать вот этот вот, а здесь уже вот видно, что требуется автомаппер, и здесь есть медиатор, и в общем-то все, что нужно для него уже здесь есть. Поэтому я устанавливаю вот этот вот самый контроллер в Demodal, и у меня появляется интерфейс IPagelist. Вот, который лежит, конечно, в сборке другой. Ну и, э, собственно говоря, теперь что нужно сделать? Нужно сделать э, проекцию одного пейджинг-листа на другой пейджинг-лик. Это, в принципе, тоже сделать очень просто. Я хочу сделать ipaged-list-fact-замапить на ipaged-list-fact-view-model. Ну, соответственно... Create CreateViewModel FactCreateViewModel я не буду создавать и соответственно на Update тоже, поэтому только для этого и здесь я это тоже не смогу просто сделать ConvertUsing, мне придется использовать конвертер. вот и я хочу, смотрите я PagedListConverter могу сделать конкретный для фактов и конкретный для тегов, но я могу сделать один пейджетлист, так называемый генерик, и в него просто подставить факт и запятая факт view model вот и теперь достаточно, ну вот так вот воспользоваться услугами решарпера и создать этот самый view model здесь у меня т ну пусть будет source а здесь будет т destination и теперь, опять же, мне ReSharper подскажет, ну, даже не столько ReSharper, наверное, сколько еще Visual Studio, что я должен сделать, чтобы у меня вот эта фигня стала доступна вот здесь. В общем-то, ничего здесь сложного нет. Это имплементация I-Type Converter из одного типа в другой тип. И, в общем, здесь я теперь должен сделать следующее. У меня здесь T-Source, поэтому здесь будет T-Source. Здесь T-Source, это значит T-Source а destination я меняю уже непосредственно на сам destination и на выходе, конечно же, мне будет destination. Теперь у меня этот класс generic и соответственно, давайте я его вот так вот перенесу в отдельный файл и этот файл положу в base и поменяю у него namespaces, ну в общем, чтобы все было красиво. Реализацию мы сейчас напишем. И, э, в общем-то, далеко не будем отходить. Раз у нас есть factory model, ну, в общем, я могу Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы сэкономить и ваше, и свое время. И здесь напишу tag Mapper Configuration. Теперь я его открою. И здесь вот у меня есть вот такой вот оп. переименовательный процесс ctrl-f я его назову давайте ctrl-h, да, факт поменять на тег здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и здесь ну и теперь мне соответственно нужно эти теги создать ну, смотрите, редактировать теги я не буду отдельно то есть они всегда будут редактироваться вместе с фактом я открываю факт, добавляю, удаляю теги и при сохранении я Удаленные буду отбрасывать, добавленные добавлять Неизмененные, в смысле те, которые были, они будут оставаться Поэтому мне вот этот model не нужен И, соответственно, редактировать я их не буду Хотя нет, наверное, буду Возможно, мне потребуется где-то переименовать Да, я писал это в условиях, поэтому апдейт у меня будет И, собственно говоря, в этом варианте Мне потребуется, возможно, и просмотр этих тегов ну, хотя нет, просматривать я их не буду, знаю, я зря, наверное, сделал вот этот Page List Converter Generic, но тем не менее, наверное, я не буду его через Paged показывать, я, в общем смысла особо в этом нет, можно будет по поиску найти нужный и, в общем-то, отфильтровать. Поэтому редактирование я оставлю, но в данном варианте у меня текст создает буквально из одного нейма ну да, согласен, наверное, все-таки нужно. Тогда я создам вот этот вот Update view, view Model, который будет содержать, собственно говоря, name и еще одно свойство. Так, оно у меня будет guid и, э, и тип, о, и id. Ну, как вы понимаете, у меня такой надуманный надуманная сложность, да, то есть из двух сущностей, которые более-менее простые, имеют буквально по одному-два свойства. Мне приходится вот таким вот образом так, как бы придумывать функционал, чтобы вам по максимуму показать. Ну, в общем-то, это неплохо. Это, это то, что хорошо. Да, хочу. Итак, у меня есть mapper configuration, tag configuration. И, в общем, мне осталось вот здесь вот сделать кое-какие движения. В общем-то, написать реализацию, как я это буду делать. Ну, а здесь, в общем-то, мне нужно вернуть, э, что, ой, ну, return. Так, если source равен null, нет, если source равен null, тогда я возвращу пейджет э, лист. Так, я возвращу пейджет лист empty. И тип у меня будет, конечно же, the destination. А если у меня не пустой лист, тогда я буду возвращать page list from и здесь мне нужно указать, что from там, ну во-первых source, а во-вторых мне нужно указать mapper. Так mapper у меня будет. Давайте я вот так сделаем mapper. Здесь у меня о, стоп, контекст. Я могу взять его из контекста. Здесь есть mapper. И здесь я могу как раз сказать map. I и был. Ну, видимо, source. Вернее, t source. И отдать сюда mapper. Ну, даже это не столько mapper, сколько это source. Давайте так сделаем. Source. Вот. И э, так. был Map. Ну, конечно же, тут destination Нет. tDestination, вот так. И э, лишняя И точку с запятой. Ну, в общем, тут, я думаю, все понятно. Если у меня null, о, в смысле, если source равен null, я буду возвращать пустой э, page лист Если нет, то я буду его Мапать, так, у меня тут совпадение. Давайте поставим X. Здесь поставим X, чтобы система не путалась. Ну, в общем-то, вот и весь э, маппинг. Ну и пока у нас дальше давайте посмотрим, что нам еще нужно. Угу, здесь у нас факты. Есть View Model. Так, что я еще хотел показать? Да, я хотел показать, как это все зарегистрировать. Смотрите, если открыть э, вот этот вот, ну давайте откроем auto mapper.org, ой, ну ладно, вот так вот откроем. Э, смотрите, на самом деле э, зарегистрировать маппер можно, то есть зарегистрировать вот эти профили в самом в системе, чтобы она могла маппить их, когда нужно и где нужно, можно несколькими способами. Ну, во-первых, в ручном варианте, варианте, вернее, прошу прощения, и э, второй вариант, это когда вы используете автоматический. Для этого нужно или создать конфиг и потом запихнуть этот маппер э, в конфиг, либо использовать этот вот extension, который, в общем-то, собственно говоря, что он делает, он вот сервис автомаппер и какая-ли э, э, в общем-то ассембли используется для вот этого, где ваши классы лежат. Ну, на самом деле она будет работать и так и так, и может быть даже вот этот вариант более предпочтительный для sp.netcore Core, потому что, в общем-то, это для него и, собственно говоря, и делалось. Но э, я это делаю немножечко по-другому и объясню, почему. Во-первых, когда вы сделаете вот эту регистрацию, вы... Э, давайте я, наверное, для начала сделаю, а потом вам будет понятно, чтобы я долго не рассказывал. Итак, я здесь тогда сделаю еще один файл, скажу Mapper Registration. registration. Вот таким вот образом ну и в общем-то это будет статичный класс в котором будет происходить вот эта вот самая магия поиска вот этого i-автомаппер и регистрации его непосредственно э, в системе потом э, поймете почему для начала давайте создадим, ну пусть будет паблик, не-не-не так не пойдет, паблик статик ну здесь мне потребуется маппер Configuration. Я хочу вот так вот. Мне нужен mapper configuration. Я хочу этот класс защищать и скажу get mapper configura... ну, configuration. Да, вот мне подсказывает RESHARPER, видимо. Отлично. И вот этот вот mapper configuration мне нужно здесь получить. Ну, во-первых, это официальная конфигурация, то есть этого самого mapper. и Здесь мне его нужно получить. Ну, во-первых, мне нужно профилис. Да, вот те самые, которые я как бы создал. Tag mapper configuration, fact mapper configuration. И я сделаю здесь такой getPro files. Я их буду получать из другого метода. И здесь я должен как бы. Ну, давайте, наверное, его сразу и напишем. Итак, мне здесь нужно лист меня нет мне нужен лист типов то есть список типов которые я буду регистрировать ну естественно это будут ну, то есть э, мне нужно вот эти вот штуки найти которые являются в базовом классе и в общем-то мне нужны профили да, в котором каждому лежит и я это буду делать вот таким вот образом давайте вот так вот from э, вот так, ну, для начала мне здесь нужно Assembly. Это, значит, type of startup, ну, вернее, стартап, Ну, там же у меня лежат все. startup get assembly нет, assembly, что-то я совсем не допишу. Так, это у меня типы. Нет, давайте я по-другому сделаю, совершенно, наверное, по-другому. Я скажу return и здесь напишу вот такой тулист, ой, нет return, вот так вот тулист, а здесь я буду писать from t-in um, type of а здесь у нас start-up get type info здесь assembly то есть мне нужно получить все типы так, дальше get types вот, здесь я получу все типы, которые where давайте вот так вот ну да, хочу нет, которые type of Mapper. вот is assignable To. нет, здесь мне нужно как раз ту Т, так что то у меня здесь интеллигенс поломался. Да, вот так вот, вот, который является наследниками out I автомаперту, но мне при этом не нужно брать те get type info который из абстракт, то есть мне абстрактные классы не нужны, то есть сами вот эти вот. И таким образом я получу э, только вот эти классы, а вот этот и, ну, потому что он абстрактный, мне он не нужен. То есть я получу только все от него наследники. И теперь мне нужно, так что-то, мне тут, давайте пока ту листу беру, вот. Так, ну давайте я допишу селект Select да нет ну зачем мне так-то Селект, пробел отмена т скобка закрывается ту лист вот так вот я хочу в Получилось. То есть, э, ну да, тут какая-то шняга привязалась. То есть я хочу получить список всех наследников от iAutoMapper, но не абстрактные классы, которые переводятся к этому интерфейсу. Это будет вот этот и вот этот. И теперь, раз у меня есть все профили, я теперь могу сказать э, For each, давайте For each profiles, я хочу ну, вообще, ну, пусть будет type, да. Мне нужно теперь это зарегистрировать и э, отдать наружу. Так, ну, во-первых, мне нужно написать return new matter configuration э, вот, а здесь у меня есть э, action, отлично, тогда сделаем так, options и вот так вот, enter и отмена вот так вот. И теперь мне нужно по всем этим профилям пробежаться и сделать не просто а select и мне здесь нужен конкретный тип ну пусть будет вот так давайте его назовем э, профиль и здесь сделаем активатор create instance и так Инстанс чего? Конечно же, профиля. Ой, ну конечно, я стрелку не поставил. Вот. И э, мне сейчас эту всю штуку нужно привести к profile. Вот таким вот образом. И теперь у меня вот этот вот, э, ну, давайте я тогда вот так не Options назову, а KfG. А здесь Kfg app, add э, profile. И, как вы понимаете, мне нужно сюда отдать профайл. Ну и, в общем-то, вот эта вот магия, в общем-то, завершилась. И что это дает? Ну, во-первых, это дает контроль над тем, что вы, собственно говоря, делаете. Вы понимаете, что у вас есть профили. Можно проконтролировать, какие профили сюда попали, какие нет, когда вы нажмете вот здесь вот, э, так сказать, breakpoint. Более того, давайте мы это проделаем. Есть у нас стартап. И здесь я сделаю ну давайте так мне что там нужно ничего не нужно мне нужно просто сделать вот так сервисы ой зачем а... вот примерно как то вот так но а, смотрите можем пойти по пути наибольшего сопротивления или вернее даже наименьшего да то есть вот эта штука, она сделает то же самое. Ну, давайте я вот это пониже опущу, вот это повыше. То есть вот эта вот строчка, она будет равняться, в принципе, вот этой вот строчкой. Ed Auto Mapper. Ой, ой, ой Так, давайте покажу. Вот здесь вот я нашел. Это автомаппер, да. Я вот так вот сделаю. Это автомаппер. Я все-таки поставлю этот extension, и потому что я его, собственно говоря, использую. Но вот это то, что я сделал, я сейчас покажу, где это используется и для чего. На самом деле, вы сейчас все поймете, зачем я сделал столько много лишних телодвижений. Итак, этот автомаппер я сделал. Здесь мне нужно написать Type of Start Assembly. Этого, собственно говоря, достаточно, но... Вот эта вот штука будет равняться вот этой, и это, собственно говоря, будет работать. В общем-то, это тоже делает. Тоже, эта штука делает то же самое, что и сделали только что сейчас мы. Но вот эту штуку можно использовать при юнит-тестировании. И это на самом деле очень помогает. И я сейчас прям вот это прям проделаю. Я добавлю новый проект, который называется. Нет, давайте вот так. Add new Проект. Здесь я выберу тест. Мс. Тест. Юни тест. Х. Х. Юни тест. Окей. Здесь я напишу Калабонга. Факт. Веб. Тест. Project Name положить туда же, да, хочу. Ну и, в общем, э, это можно сделать все примерно вот таким способом. Я создаю новый файл, который называется AutoMapperTests. Здесь я могу создать ну, здесь я наверное просто напишу давайте вот так вот mapper configuration так вот хотя в принципе это не обязательно это всего лишь удобная штука для сортировки и фильтрации вот здесь это будет отображаться так, и в общем-то я здесь делаю такую штуку и говорю, что я вот этот проект хочу использовать. Ссылку на веб. Теперь у меня появился MapRegistration класс. И я хочу сказать var.config как раз того самого маппера. MapRegistration. Так, я что-то, видимо, не доделал. Ctrl-T. Так, у меня получается, что не установилось что-то. Давайте проверим на версию. Посмотрим. Да, 3.1, конечно же, не пойдет. Сохранить. Close. Да, появилась ссылка. Да, появился XUnit. Э -э практически даже все заработало, за исключением того, что я теперь могу конфиг сделать assert ёлки-палки assert configuration valid. Ну, в общем-то, вот я написал тест, который вам позволит, выполнив его, узнать, все ли вы правильно замапили, все ли у вас свойства заданы и я сейчас уверен, что у меня будут ошибки, потому что я не замапил, по-моему, два свойства. И каждый раз, чтобы не запускать конкретно... ой, знаете, все залоги... прошло успешно. То есть мне автомаппер сказал, что он знает, что делать э, с каждым из свойств каждой модели, каждого viewmodel. It шут э, be... ну давайте, it should correct. И конфигурит. Ну вот таким вот образом. То есть, э, смотрите, если я, допустим... Автомаппер на самом деле достаточно умная система, которая понимает, что если у вас есть какое-то свойство в одном классе и оно есть в другом классе, то она просто один в один его замапит и в принципе даже не нужно указывать какие-то дополнительные мапы. В общем-то этим-то я и воспользовался. У меня есть в сущности факт, сущность, конт, ой, свойство контент и в сущности, <coughs> прошу прощения, факт VModel тоже есть контент. Так вот если я назову его а, вот здесь вот Message и нажму про запустить тесты. У меня автофак проверит свои конфигурации скажет, я не знаю, что делать с этим свойством. Ты, пожалуйста, определись. И вот тебе примерно, какую нужно map устроить, да? Я очень сомневаюсь, что у меня эта фигня сработает. Так, а, ну правильно. Я когда из факта передаю его в <coughs> Так, один момент. Так, давайте разбираться. Для начала сделаем дебаг. Так, стоп. Для начала нужно сделать бряку. Вот так вот. Успел? Да, успел. F9, F5. Да, у меня, <coughs> прошу прощения, профили не нашлись, поэтому, видимо, что-то неправильно. Сейчас посмотрим. Так, бряку я, наверное, оставлю. Так, да, я неправильно здесь написал. Здесь должно быть from. То есть мне нужно, чтобы T мог был привестись к типу автомаппер. Давайте еще раз запустим. Да, теперь у меня все верно. И, в общем-то, как раз получилось то, о чем я говорил. То есть, когда я свойства переименовал, она сказала мне, что свойство Message во view Ну, давайте вот так вот пошире сделаем, вот, то есть, когда я маплю с мап факта на факт ViewModel, свойство Mapper, не знаю, что она с ним делать, в общем-то, получилось как раз то, что получилось. И для этого, собственно говоря, вот эти вот тесты нужны. И, э, помимо того, смотрите, что, давайте я обратно верну. Вот это вот, где то Ctrl-Z, вот так вот. Сделаю Build, и, э, как я и говорил, у меня некоторые свойства не замаплены, то есть она не знает, что с ними делать, особенно когда я создаю. То есть у меня вот этих свойств, вот, собственно говоря, что я хотел показать. Мне автомапер сказал, что у меня у свойства факт, есть еще дополнительный э, как они называются, свойства, которые в, этом, в этой модели не существует. И, собственно говоря, нужно с ними что-то сделать. Что с ними сделать нужно? Ну, на самом деле, э, здесь все очень просто. Мы открываем конфигурацию факта. И э, в, из апдейта то же самое. И еще у меня с фактами он не знает, что делать. Отлично. Отлично. Это просто замечательно. И это, на самом деле, круто. Итак, смотрите. Факт на факт. Вмодел отлично отработал. Дальше из... Так, и э, теперь у меня из Create на Factive Ну, во-первых, я могу указать, что for э, member какой-то там, ну, какой-то мне нужен, допустим, ID, я могу сказать, э, чтобы она игнорировала это свойство, потому что его Entity Framework создаст автоматически. Игнор. И, соответственно, другие свойства, которые, по большому счету, у меня здесь тоже есть. 3, 4, 5. Они тоже должны игнорироваться, потому что я их буду выставлять автоматически. Автоматически они мне будут выставляться, потому что у меня здесь есть ApplicationDBContext. Ага, это я еще не делал, ну, значит, это предстоит сделать. А, давайте закроем эту штуку и продолжим. Итак, мне нужно указать, что у меня... Created э, передавать из этого view не нужно. Далее created by тоже передавать не нужно. Соответственно, updated и, э, как вы понимаете, updated buy, мне их нужно игнорировать, то есть я их не буду передавать ну и опять же, чтобы не запускать все приложение, искать конкретный метод готовить ли он данный, просто запуская тесты и в общем-то она мне сейчас покажет, что то же самое мне нужно сделать еще для update модала. ну и этот конечно же нужно просто взять вот так вот и скопировать и для update модала э, я сделаю то же самое то есть э, created и updated, и id она будет игнорировать, хотя id, ну ладно, все, вот так вот. То есть id у меня не поменяется, это возьмутся из процесса обновления, это нужно будет потом сделать, и запустим еще раз. Unit-тесты. Да, и вот я уже вижу, что у меня есть э, facts. То есть, когда я делаю обновление тегов на метку, у меня есть факт Но, естественно, их тоже нужно исключить из маппинга, это, это нормально. И здесь нужно, ну, давайте вот так вот, Ctrl-V, а лишнее вот так вот удалю. А здесь скажу, чтобы он факты игнорировал. ID, в принципе, мне тоже будет игнорироваться. То, что она его не показала, я просто поставил, что указал. Ну, и надо остановиться еще вот на чем. Смотрите, на самом деле можно сделать разные конфигурации. И я просто для примера покажу. Например, можно сделать... Для всех свойств вот этот самый маппинг можно сделать через конвертер, можно сделать автомап. то есть когда уже замапили конкретный модель на конкретный view ViewModel то можно сделать автомап, и после этого внутри будет у вас доступны методы, которые возможно ну то есть э, объекты которые замаплены и проделать дополнительные какие-то операции в общем настройка вот это вот есть и бифо есть и использовать все игнорируя конкретные или использовать конкретно игнорируя остальные то есть э, на самом деле очень гибкая система ну например вы можете замапить какие-то количество э, мапов ну то есть свойств и а все остальные задать чтобы они э, в общем очень гибкая система, на самом деле все это описано очень четко и подробно в документации я вот пользуюсь с удовольствием в общем-то, чего и вам, собственно говоря, желаю более того, можно делать собственные экстеншены, которые позволят ну вот, вы видите, что вот здесь вот у меня вот эта штука и вот эта штука одинаковая потому что у меня э -э о как ну, в общем-то, я догадываюсь И у меня есть теги, и они используются и здесь, и здесь, и, видимо, их тоже нужно заигнорировать в общем, я хочу договорить мысль. Если э, у вас есть какие-то общие, э, общие наследники каких-то классов, например, у меня есть факт, который наследуется от Auditable, аудитабл, аудитабл, да? Да, auditable. можно сделать какой-нибудь класс кастомных экстеншенов да, который вместо for member написать например addignorable for auditable да, и тогда у всех классов от которых унаследованы, то есть которые наследованы от auditable вот эти вот штуки будут автоматически игнорироваться ну и для того чтобы у меня все заработало давайте проигнорируем метки которые будут и при создании так, ну, надо сказать, что у меня здесь меток нет, нет, они тут есть, и здесь метки тоже есть, но они э, другого типа, и поэтому Автомапер сказал, что я вот не могу вот эту вот хрень твою развернуть, делай сам. Поэтому я это буду использовать в дальнейшем через кастомный, так сказать, резолвер. В общем-то, я покажу, как это делается. Потому что мне нужно будет делать там некоторую обработку, и это как бы чуть попозже. Так, давайте запустим тесты, надо уже завершать, потому что достаточно много времени прошло. Так, тесты прошли, отлично. На этом, наверное, все. Мне, в принципе, показать вам больше нечего. Так, ну, я сейчас выложу очередную порцию в гид, а вам всего доброго, спасибо, что смотрите, и пишите правильный код.